Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро. И вновь я в студии любимой своей радиостанции «Радио Media Метрикс» и со своей программой «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко. Мы говорим о ценностях, мы говорим о стратегии, мы говорим о менеджменте. И в, пору, в предновогоднюю пору хотелось бы поговорить о том, что действительно, ведь стратегия – это некое размышление о будущем. Работает ли сегодня в наше время вообще… Стратегия, стратегический менеджмент И именно об этом у нас сегодня будет Достаточно легкая, веселая, несмотря на Сложность этого вопроса, беседа С очаровательнейшей, с умной, прекрасной Женщиной Татьяна Испурнова Татьяна, привет спасибо. всем привет, всем доброе утро вам спасибо Да, я думаю, что о сложном лучше Говорить, говорить просто просто да, и да, легко, да, потому да, да, что да, да. На самом деле книжки, они все усложняют А практика, она все показывает Что на пальцах-то все гораздо легче знаешь, я с тобой абсолютно согласен. Вот всегда все самое сложное проще объяснить простыми примерами. Я, когда в коуч-сессиях разговариваю, особенно с мужчинами, я всегда перевожу, знаешь, я тебе сейчас расскажу такую вещь в отношениях между мужчиной и женщиной. И привожу из своего богатого опыта взаимоотношений. Простой пример. Он говорит, все, я понял. Все, я понял. Все да. метафорично. Да, да, да, да, да. Слушай, ну давай вернемся к нашей теме. стратегии, Стратегический менеджмент. Работает ли он вообще? Насколько далеко и глубоко ты в стратегии и стратегическом менеджменте? Слушай, я там каждый день. Я помогаю бизнесам выстраивать стратегии, бизнесам, правительствам строить стратегии. И для меня стратегия – это гипотеза. Угу. Жить просто в настоящем – это классно в моменте, да, это, это важно. Но а, иметь какие-то цели, а зачем ты живешь настоящим, и куда вообще в целом ты движешься, да, а это очень важно, и от этого зависит твое настоящее. То есть фактически, когда ты понимаешь некое направление движения, да, наверное, сегодня стратегически сложно понимать что-то более точно, чем ну, хотя бы направление движения. Ты понимаешь, что ты должен делать сегодня, чтобы оказаться там завтра. Да? И поэтому стратегия для меня – это некая точка опоры, uh -huh и для бизнеса, да, некая точка опоры, которая дает бизнесу направление движения, даже если у тебя огромное количество неопределенности вокруг. Но ты хотя бы понимаешь какой-то вектор, да, который ты каким-то образом можешь создать какой-то образ результата. Угу. И, например, ты можешь, стратегии может быть там, несмотря на все обстоятельства, мы растем чуть выше рынка все то есть и это уже может быть стратегия которая будет определять бизнесу конкретные шаги которые нужно делать сегодня чтобы чуть чуть выше рынка несмотря на хозяйств например расти. Удивительно. Знаешь, почему удивительно? Вот казалось бы, да, когда мы говорим о будущем, да, сразу вспоминаем какие-то гадалки, там, спиритические сеансы. Мы, к счастью, видели, как мы работаем, да. И да. я видел, как ты виртуозно ведешь сессию, ты наблюдала за мной за мной. И в твоем, и в, в моем случае, в момент начала сессии не было явно, куда мы придем. Да. Но чудо заключается в том, что нам удалось привести. И люди сами пришли, мы им помогали в этом дороге отсвечивать, показывая дорогу, знаки дорожного движения или что-то еще. Вот к тому какому-то образу будущего. Как он рождается? Вот расскажи самые яркие какие-то примеры в своей жизни. Как у тебя рождались вот эти образы будущего в этих моментах? Слушай, мне кажется, здесь нужны... Э, знаешь, я э, где-то, я недавно проводила обучение, и мы как раз говорили о том, как вообще э, выстраивать Какое-то будущее, да? А, и почему-то будущее, а, и мы зашли в такую интересную тему, а, чтобы выстроить будущее. Вот с моей точки зрения нужно стать ребенком. Хм. А, ребенком, потому что когда ты в позиции, то есть критическое мышление – это классная штука, да? а, Но оно в построении будущего немножко мешает. И для того, чтобы, вот для меня эта история, как будто вот представь, что у тебя есть кастрюля спогетти. Дети, мы сейчас порадовались. Спагетти это любви. Спагетти. Вот у тебя есть кастрюля спогетти. И там хаос. Они все переплетены, да. И ты начинаешь закидывать какие-то идеи, вопросы, какие-то гипотезы. И Это некая история открытого ума и фантазии. А почему бы нам. Да, потому что мы же как можем строить стратегию? Мы можем строить стратегию, мы берем и говорим, что мы хотим вырасти на 20%. Ну, например, да. Угу. Хорошо, это понятная цель, но потом ты все равно должен выключить вот этого вот думающего, мудрого, умного человека и пофантазировать. И оторваться немножко, да. И для этого перестать играть во взрослого в бизнесе. Да, знаешь, там в серьезную дядечку, тетечку, да, а стать просто вот оторваться и сказать, а что мы можем сделать не так? Потому что, чтобы тебе вырасти, ну, понятно, есть, можно какие-то действия делать лучше, чуть эффективнее, да, но глобально сегодня бизнес конкурирует не тем, чтобы. А Бизнес-клуб ⁇ это про по-другому. Вот смотри, я великолепно представляю кастрюльку спагетти, заглядываю в нее, там как бы все непонятно. И вот там дети мои берут опять же метафор, метафоры, тут достают и пробуют, готово или не готово. Что будет для тебя вот этой вот спагеттинкой, когда они скажут готово или не готово? Ты знаешь, это, наверное, во-первых, эти спагетти, это готово. А во-вторых, тебе важно из вот этого вот расплести эту историю и выбрать ту одну ниточку, которая будет твоей гипотезой в будущем. Как это происходит? Какие -то как -то... Инсайты, что? Как, вот, как люди на сессиях это понимают? Первая история, ну давай так, мы приходим в бизнес с какой-то своей хорошей экспертизой, да, но фактически на сто процентов не обладает той экспертизой, которая обладает сам бизнес. Конечно. Ну я имею в виду профессиональный. Да, мы приходим да, по Их мнение. Да. да. Но при этом у нас есть огромный опыт работы в других индустриях, с другими индустриями. И первая история, что нам важно людей расширить. Ага. То есть вот вытащить из... Мы выстраивали... Очень сложно говорить, когда у тебя 99,9% работы под индием. Давай образно. Вот. Давай образно. Мы, очень часто мы работали с клиентом. Мы работали с клиентом, это крупная международная компания, задача была, была там вырасти в определенной пропорции, за счет чего. И мы искали за счет чего. Было более 50 человек, Умнейшие умнейшая техническая история, умнейшие в основном мужчины. Вот. И задача было найти за счет чего и когда мы туда нырнули а вы вот это делаете казалось бы простейшие вещи условно говоря продавая продукт вы сервис продаете угу. а задача была развить сервис а, нет а эта история прекрасно работает в автомобильном рынке но в целой огромной смежности не смежной в другой отрасли этого нет а почему потому что это никто не делает но когда ты приходишь со стороны и часто вопросы, а вот вы там не, не работая в нашей индустрии, как можете вот нам помочь, да? как раз вот этим вот помочь этим, расширить, да. потому что а, насмотренность, которую ты получаешь, и ты сам это знаешь, работая с огромным количеством разных индустрий, она огромная. А, и здесь вопрос: что ты берешь вот эту модельку, а давайте попробуем. И вот это то, что часто, часто выстреливает. И казалось бы, это простейшие вещи. Но просто есть у всех у нас есть какая-то там зашоренность да, угу, в, своём угу. в своей какой-то истории. И первое, что важно, это расшириться, вытащить людей за границы своего мира и Супер. показать, что есть, есть же еще другой. Супер, смотри, а вот иногда эм, не просто хотят же образ будущего, да, а иногда хотят конкретику. Вот, например, да. берем нашу кастрюльку со спагетти да. и сыпем туда соус амбициозности, что окно возможности есть, возможности вырасти кратно есть, а команда не хочет не знает, а лидер хочет и не понимает, почему он их зовет за собой, а они нет. Как привить вот эту амбициозность в возможностях видения стратегии? Слушай, мой опыт здесь, э, здесь такие два лайфхака. Первая история, когда руководитель хочет куда-то везти, ты знаешь, я приведу примеры жизни. Давай. Я приведу примеры жизни. Года 2-3 назад моя подруга говорит: слушай, поехали, давай возьмем родителей. А у нас как-то было все очень-очень плотно, что летом не получалось вот прям какой-то полноценный отпуск взять. Вот, а хочется, чтобы дети на море оказались. Вот. И у меня, значит, подруга говорит: слушай, у меня едут родители с дочкой, давай бери свою маму возьми няню, и пусть они едут вместе, Им будет весело, там, в Грецию, классно, там, две, три, четыре недели. Я такая классная, знаешь, с этой идеей, звоню маме и говорю, «Мам, слушай, Греция – офигительная страна, вообще, просто! Шопинг, как ты любишь, море, как ты любишь, еда вкусная!» И мне мама говорит, «Нет». Мне это не нужно, и я сижу и задумалась и такая думаю, ну как же Греция классно, все здорово, море. Я предлагаю такие вообще так, такую классную возможность вообще провести там. Время в крутом отеле И я, знаешь, я что-то Я сижу, мы разговариваем с моим другом Он психолог, и говорю, слушай, представляешь, я даже не пойму Мне так нужно, чтобы дети поехали На море, и мне так нужно, чтобы мама Поехала на море, а мне говорит, так ты скажи Я говорю, сказать что? и так ты скажи, ты попроси Ты объясни, не зачем это ей Нужно, придумывая А скажи, почему это нужно тебе Чтобы mm. она это сделала и ты знаешь, я сделала попытку номер два. Я говорю, мам, слушай, у меня летом не получается поехать на море. Мне... А, а у меня мама домоседка, она не очень любит куда-то ездить. Ее вот действительно очень сложно. Я говорю, ты знаешь, ты мне очень поможешь. Она говорит, хорошо, когда ехать. И здесь вопрос, мы продаем то, что нужно нам. А это первая история. Второе – это нужно продавать. Но продавать не uh -huh. так, как что «ребята, давайте там вот x10 делать», да? а продавать это нужно с точки зрения того, а почему это нужно людям. Зачем это нужно людям? У нас было одно очень интересное внедрение, когда была компания, которая не могла перевестись нормально на автоматизацию даже складской учет причем огромная компания огромный бизнес обороты записи в журнальчиках. они могли потому что достаточно простой персонал Было сильное сопротивление ну, электриков да, да uh -huh. условно они не могли обучить да то есть они ездят по точкам приезжают в город точки обычно вокруг а они работают с очень крупными компаниями и бизнесами и и мы говорим, они, говорят уже вот три раза пытались, ничего не получать. Мы говорим, слушайте, ну давайте просто, а, понятно, зачем, и они пытаются продавать, что вот мы будем еще более крутой компанией, у них все хорошо. Там очень простые люди, им нужно время в гараже встретиться, потом там с мужчинами пиво попить или, я не знаю, там в кино сходить или еще что-то. Я говорю, слушайте, давайте подумаем, зачем это людям нужно. Людям, зачем это нужно? И когда мы а, нырнули в эту историю, что, что для людей важно? Для людей важно каким-то образом регулировать либо свое время, либо свой доход. Uh -huh. Да, то есть, условно говоря, а, им нужно либо чуть больше получать, это может им дать да, возможность, потому что им не нужно ездить а, в город и делать запись в журнальчике. За это время uh -huh. они могут либо а, одну-две точки еще загородные посетить и либо больше заработать, либо получить больше Работать времени столько времени. же, но получить больше времени. И когда мы это показали, плюс посчитали экономическую эффективность этого, и увидели, что если люди обучатся, они станут более квалифицированы, тогда у нас есть риск, что их конкуренты uh -huh, uh -huh. перекупят, и мы сказали, что мы вам еще увеличим на 10-15% зарплату, потому что они становятся автоматически уже такими продвинутыми да, с точки зрения там, владения всякими CRM-системами. А вот, они говорят, о, интересно. А, и через вот эту историю, и, и мы сказали, давайте делать это не на бегу, давайте как взрослые выйдем там в какое-то, это не а, московская компания, а выйдем в загород, там, да? и мы поучимся. То есть не то, что вот мы перешли, да, и мы реально, мы занесли складские остатки, учась, просто все забивали, тем самым мы за один-два дня, мы внесли эти складские ост остатки, люди увидели, что там реально три кнопки. Это работает, да. там реально сделать три кнопки все ушло это сопротивление людям подняли э, зарплату и человек сам смог регулировать uh -huh. либо он в этот день работает больше и в среднем он может заработать где-то на 20 процентов больше еще к 10 и он этим управляет либо у него появляется больше свободного времени но он ну, ему поднимают зарплату потому что он сейчас более uh -huh. квалифицированный uh -huh. специалист вот очень важно понять, зачем это не только тебе нужно, а жизнь. продать людям, жизнь. показать их выгоду от этой истории. Окей, okay. итак, мы с тобой стартанули с того, что говорили о том, что такое стратегия вообще, да. Ты сказал, что это гипотезы, и это очень классная точка опоры для компании, которая формируется в некий вектор развития и такие, как бы, образ-результат. И это похоже в какой-то степени на кастрюльку, где варятся эти спагетти, и нужно вот эту одну удочку потянуть, чтобы вот эти, как бы, они там все и там, как бы, вышли на тарелку в нужном формате. Тогда станет совсем понятно. И если ты хочешь добавить какой-то соус любой в том числе например амбициозность ты должен просто сначала понять зачем это тебе нужно честно да? сам с собой руководителям объяснить потом найти понятие и зоны потенциального роста у сотрудников или у топ команды с которой ты работаешь поговорить с ними честно откровенно почему это тебе нужно и спросите а что вы хотите тоже взамен дать им это и по сути получается схлопывается вот это ну, смотри, для меня она никогда не слопнется без клиента. Угу. Потому что фактически в моей практике очень часто встречаются бизнесы, которые. которые вообще не держат клиентов в фокусе. Они работают над эффективностью, над продуктами, но не учитывая какие-то там точки роста клиента, да, и, а есть бизнесы, которые строят классные экосистемы, uh -huh. да, то есть они, они четко понимают, где их клиент, какой клиент, что ему нужно, да, они же на кончиках пальцев его чувствуют. Вот для меня стратегия, она прежде всего, ну, во-первых, это максимально вероятная гипотеза, да, из тех, которые, uh -huh. ну, там, не знаю, ты ее тестишь, с трендами, аналитикой, кастевами каким-то, да, но это какая-то все равно гипотеза, да, а на тот момент времени, когда ты ее выстраиваешь, она максимально кажется вероятной, ну, исходя тебе. Там, из какого-то... Да, из... в, твою... в команде, в команде, топ-команде, топ да. акционерам, совета директоров, да, неважно, кто там отвечает в компании за стратегию, но на этот момент... Из всех возможных гипотез, да, вот из всей этой кастрюли спагетти в виде идей, да, вот их там миллион этих идей, да, вот, вот этот набор идей в виде вот этой вот кажется вот максимально вероятным. Потом ты понимаешь, а соус-то какой, да, он в продуктах, он в эффективности, вот в чем он. И здесь, мне кажется, тоже очень важно учитывать то, что рынок сегодня меняется очень быстро. Потребительские э -э предпочтения, Модели потребления меняются очень быстро. То есть, условно говоря, люди делают выборы сегодня не так, как они делали вчера. Да, кто-то там делает из страхов, кто-то делает, а мы тобой, да ладно, один раз живем. То есть, очень-очень странная потребитель себя по-другому ведут, да, и ты даже не можешь опираться на какой-то опыт год назад. Потому что за этот год произошло такое количество событий, что сами паттерны. Потребления поменялись очень сильно. Факт. Вот, поэтому я считаю, что это клиент, это эффективность с точки зрения внутренних процессов, это люди, да, которые должны и ценности разделять, и продукты понимать, и клиента уважать, да, и так далее. То есть это вот сотрудники, которые, которые эту историю в итоге реализуют. Uh -huh. а, поэтому... Здесь несколько таких факторов, да, но вот я говорю, что клиент это фактически, но ну, мы берем... Бизнес, да, клиент это основной источник дохода. Люди, По люди большому счету, каким соусом заливать спагетти, должен нам сказать клиент. Конечно, конечно. А вернемся к стратегическому менеджменту. Я общаюсь с большим количеством людей, наверное, точно так же, как и ты, и у людей с разной подходой. Кто-то говорит: да, мы за видение. Мы перестали делать видение другие. Третьи говорят, что вообще какой план, тут надо непонятно что, горизонт планирования два дня. Как ты считаешь, с учетом текущей обстановки? Какой бы ты, тем более в преддверии новогоднего как бы, периода, ты бы могла дать такую рекомендацию? Ну не совет, но как бы рекомендацию, нужен ли стратегический план, нужно ли видео, нужно ли планировать будущее? Или вот жить в моменте, реагируя там на текущие обстоятельства? Слушай, нужно, нужно, да. Мой совет нужно, потому что, а, ну, во-первых. А, Uh, у меня была тоже очень интересная история. Я, знаешь, я, как и все люди, наверное, мы ищем какую-то в неопределенности точку опоры. Uh -huh. И я, честно говоря, всю жизнь, ну не всю жизнь, но какой-то период своей жизни, uh, реально думала, что точка опоры должна быть во мне. Вот все вокруг нестабильно, а я стабильно. И когда наступили особенно февральские события, я поняла, что я ее теряю, эту точку опоры немножко. Да, у тебя такое количество неопределенности, что ты не... И такое количество сменяющихся обстоятельств вообще меняется парадигма, да, что она немножечко как-то Я сама себе не очень. И ты начинаешь искать ее, да, опираться на других людей ну, тоже такая история. Вот. И я стала искать вообще смотреть эту, углубилась немножко в эту историю, а как, где? Да? вот эта точка опоры. И ты знаешь, особенно перечитав Франкла, uh -huh. скажи жизни, да, uh -huh. вот он очень четко обозначает, там эту точку опоры, эта точка опоры, это точка опоры в будущем. Все-таки в будущем. И она самая надежная, потому что когда ты знаешь, что у тебя оно есть, пусть это на уровне даже знаешь где-то... Uh, это твоего представления об этом будущем, да, но мы же говорим все-таки про адекватных людей, которые там не супер фантазеры, да. А все-таки люди, которые там, ну, примерно в состоянии понимать, что они могут выстроить, да, uh -huh. и где они могут оказаться, и какие у них есть возможности, ресурсы, окружение, да, то есть мы же выстраиваем этот образ, исходя из ну какого-то своего видения, да, не совсем уж абстрагировавшись от точки А, вот. Хотя есть модели построения стратегии вообще убрать все, да, и поф... пофантазировать, такой, да. да, такой даже это не форсайт, а вот что-то вот такое вот брейншторм, да, такой, вот. Но фактически ты же все равно, исходя из сегодня, да, и когда ты ставишь в будущем какую-то точку в каком-то будущем, да, чуть-чуть более отдаленным, чем один год, года через три, лет через пять, да, какое-то видение создаешь что у тебя появляется опора в себе. Uh -huh. А В себе это имеется в виду, в себе, в команде, в бизнесе, да? Почему? Потому что тебе очень просто принимать решение. Ты понимаешь, вот то действие, которое я сегодня делаю, или ту инвестицию, которую я сегодня делаю, или тот проект, который я захожу, или тот продукт, который я запускаю, он мне там поможет оказаться? Uh -huh. Или не поможет? И тогда появляется фокус. Потому что ты перестаешь Делать какие-то лишние шаги, кидаться за какими-то, казалось бы, понятными, но по факту непонятными возможностями. То есть видение помогает тебе принимать решение. Это тебе нужно, это тебе не нужно. Нужно да? всегда вкладывать деньги да. или не нужно. Да, то есть это для меня, вот, например, это очень понятная, знаешь, такая система координат для принятия решений. Угу. То есть если я вот это вот делаю, это... Клиенты мне деньги за это принесут, если этот продукт это в рамках потребностей. Если я сюда инвестирую, это вот меня туда приведет или отдалит оттуда. Да, и вот это вот очень. Это как маяк такой, знаешь, ты вот куда-то плывешь, где-то вот направление, понимаешь, да задаешь какие-то рамки навигатора, барьеры какие-то появляются, ты там вот их как-то оплываешь, проплываешь, но ты понимаешь, куда ты плывешь, uh -huh. да, ты вот понимаешь это направление, и тогда легко принимать, принимать решение. Итак, план нужен, и план – это точка опоры, какой-то да. хотя бы образ, да, вот этот твоего будущего некого результата во времени, да, где ты хочешь оказаться. Что мы можем сказать противникам того, что это, зачем тратить время на то, что завтра полетит очередной черный лебедь и все опять пойдет в тартарары? Ну, а, это хорошая история. Это хорошая история. И я считаю, что если мы говорим о существующем бизнесе, у которого есть обязательства, сотрудники и так далее, без видения трудно будет сидеть и ждать черных лебедей. Да? Ну, вопрос в том, что а, рынок меняется, и ты в какой-то момент просто окажешься вне его. Да? Угу. Если ты этим не будешь заниматься этим планированием в будущем. Если мы говорим о стартапах, то, конечно, мы живем в настоящем, мы используем возможности, видим, как мы эту возможность. Мы просто можем... очень гибко меняем потенциальное да, и ценностное да. предложение, да? Но большой бизнес а, может рядышком выстроить модель мини стартапа в виде отдела развития, отдела разработки продуктов, uh -huh. да? А, такого акселератора, да, скажем так, при себе, в котором отрабатывается идея. И тем самым, окей, прилетел черный лебедь. Но черный лебедь может оказаться как риском, но черный лебедь может оказаться возможностью. И возможностью, да. Да, и вопрос в том, что тогда это поможет тебе быстро. Поэтому здесь такая моделька, когда ты, как лайнер, плывешь, потому что у тебя есть на борту люди, цель, да, ты уже да. плывешь, ты не можешь просто остановиться, не причалив в каком-то берегу. Ну да, да, да, да. да. Вот, а как, а, и ты выпускаешь там лодочки, посмотрите, что же там вокруг, вокруг попробовать, есть, да, а, здесь по, по рыбку половить, здесь там, я не знаю, позагорать. проверить, что за асберг, позагорать, да, вот, и тем самым ты как бы дополняешь возможности вокруг, а может и переключишься на что-то, uh -huh, да, то есть uh -huh. можешь просто перья, знаешь, так, перед трансформируешься во что-то другое, да, если ты будешь понимать, что окей, что-то лайнер, всех на шлюпки посадишь и поплывешь дальше. Да, да, да, да, да, да. то есть он на мель сел случайно, да. Слушай, очень интересно, но вот, вот эти важные моменты… Мне ам... нравится, как ты рисуешь. Да, да, да, я тут все везде, ну, видишь, такой майндмэр. Действительно, когда человек, ведущий реальный бизнес, имеющий как бы физическую привязку это бизнеса, говорит о том, что ему планы видения не нужно, наверное, он просто реально не понимает, как выглядит как бы в пространстве его э, жизнь, Это реальность. сотрудники, им надо платить зарплату, есть закупки, продажи, производство, неважно, аренда офисов, и ты тут в любом случае должен что-то планировать. И это планирование, оно никак не связано в целом с черными лебедями. Но абсолютно классно сказал, что любые идеи в виде стартапа, MVP, пробовать там запускать, прилетело, не прилетело, придет какой-то маленький бюджет на тысяч. Да, этих идей. Да. А скажи, пожалуйста, похоже ли это на некую диверсификацию? То есть вот эти лодочки, когда, например, есть у тебя основной кэш-генерирующий большой бизнес, который реально устойчивый, но будущее которого в десятки лет не очень-то просмотрено, но сейчас там 5-3-7 лет оно реально работает и приносит деньги, деньги скапливаются, у -у -у. что делать? Условно, да, проблема, казалось бы, да? И вот здесь, наверное, как у -у -у. раз вот эти лодочки и могут помочь. Да, да, конечно, ты ищешь, ты тестируешь, ты видишь, и потом ты видишь то, что может войти в твой бизнес или то, во что твой бизнес может чуть позже перетечь, да, ты смотришь, а может быть это именные какие-то истории, да, может это какие-то объединения с чем-то, может это покупка кого-то, да, то есть это какая-то история, как за счет кого-то, да, ты будешь расти, поэтому это важно, нужно и а мы не можем жить только сегодня, да, uh -huh. сегодня тебе обеспечит какое то задел на завтра, если не случится ну какой-нибудь кризис или еще что-то, да, вот или какие-нибудь, не знаю, законодательные инициативы, да, ну, много может и точек риска, да, скажем так, вот. Но в любом случае, то есть, ты знаешь, по-моему, в... по-моему, это как раз британская система менеджмента, где они очень четко обозначают четыре обязанности Uh, ну, если мы возьмем, допустим, средний бизнес, да, там малый средний бизнес, это, это скорее всего, SEO, SEO uh, Chief Executive Office, mm -hmm. да, и там очень интересное обозначение роли SEO. Uh, то есть задача SEO – это uh, выстраивать путь, я сейчас не дословно, да, да, но я будем. сейчас uh, вот по сути, это выстраивать путь бизнеса, обеспечивать ему будущего, будущее находя возможности и э, устраняя или обходя препятствия. И вот это очень точная роль, да, и она не бьется немножко с нашим понятием генерального директора. И поэтому вот эта история мне очень нравится. И там же, по-моему, они обозначают, э, это я где-то в Гарвардской школе видела, вот, они там очень четко обозначают четыре э, роли э, SEO. Первая э, задача SEO это построение стратегии. Угу. Все, это просто обязанность некая такая, знаешь, должностная. Все, это просто такой маст, без Должна которого струкция. ты. <св> Вторая история это э, построение, это ресурсы, да. Угу. То есть эти ресурсы должны быть Just Правильно strategy. выстроены под стратегию. Uh -huh. третья, третья роль SEO, это задача, это орг-модель, соответственно, в которой ресурсы, то есть ты вот эти ресурсы должен грамотно распределить по правильным людям, выстроить модель, которая качественно взаимодействует, не тратит эти ресурсы зря, да, а наоборот эффективно их использует» под которой выстроит команды, да, то есть это орг-модель, которая будет этими ресурсами качественно распоряжаться для реализации стратегии. И четвертое, это корпоративная культура. Корп-культура. Да, то есть um... это та культура, в которой реализация стратегии максимально достижима, да, это ценностная история. Сразу про культуру тогда я тебе спрошу. Очень важный момент, и знаешь, вот еще прямо в тот момент, когда я хочу, команда не хочет, да, ведь стратсессия или стратегия, это, ну, как бы там вещи, стратсессия, инструмент для формирования стратегии, один из, да, но было бы классно, если бы мы с тобой пог... взяли собственника этого SEO, который все понимает, у него четыре функции, он прокачанный и желательно западным образом, я с ним поговорил, ты с ним поговорила, все, он пошел делать. Он ушел за дверь, через 15 минут стучится, говорит, Роман, Таня, проблема-то я все понял, что с людьми делать, как мне их, как мне их сделать так, чтобы они поверили в нашу стратегию. И вот мне кажется, когда вот они сидят там все, думают, создают вот это видение будущего. Что происходит? Вот какая должна быть корпкультура, чтобы люди на своем месте, топы от них, приняли соучастие, считали, что это стратегия их, а потом после стратсессии или выработки стратегии пошли и как сказать, грудью своей пробивали дорогу в своих командах. Почему это не происходит часто? И что нужно сделать, чтобы это происходило? Мне кажется, первая история, корр-культура, это, ну, это ценности, прежде всего, uh -huh. да? Это ценности, которые, вокруг которых объединяются команды. Если люди не перепрошиты, не вот прямо не прошиты этим ДНК, компании, миссии, ценности, да, и вот, знаешь, вы говорят, ну, там миссия, да, многие ее даже не знают, да. Я, например, знаю очень четко свою личную даже миссию, и это помогает мне, Опять же, как некая стратегия, да, понимать. это часть твоей опоры. Да, я понимаю, что вот если я это делаю, это помогает мне ее реализовывать или как бы отдаляет меня от того, что я вообще, ну, хочу делать. Вот, и здесь вот очень четко то есть это ценности, которые команда должна разделять. Мы понимаем, что со сменой, например, менеджмента может меняться И культура в том числе. Со сменой, допустим, ну, была компания, да. да, была компания, да, и вдруг компания понимает, что, блин, если они не станут вообще интересоваться какой-то историей цифровой трансформации, там, автоматизации процессов и так далее, любая бизнес-модель, она конечно, то есть, условно говоря, ты доходишь до какой-то точки, да, и ты с точки зрения прибыли, ты просядешь, потому что тебе нужно поменять ее, mm -hmm. mm -hmm. да, потому что ты не можешь просто много-много-много-много нанимать людей, да, а тебе нужно думать, а как же это сделать по-другому, как процессы выстроить по-другому, да, как мне плюс-минус тем же ресурсом делать в два раза больше, поэтому а, и, и в этой точке, Обычно пересобирается и корпоративная культура, потому что мы должны быть быстрее, мы должны быть более автоматизированы, мы должны вообще разобраться, что такое условно-цифровая трансформация, да, где эти инструменты, и за чего. Самое, там, да. да, мы должны пересмотреть наши продукты, возможно, брендинг, возможно, наш фирменный стиль. Да, может, он просто уже времени не отвечает, да, упаковку, мы должны посмотреть какие-то инструменты продвижения. И тут мы понимаем, что та команда, которая с нами, она немножко не дает... До... Не... Ну, как сказать, не дотягивает. Да, да. Да. А у нас ценности поменялись, да, и здесь вопрос в том, что и мы должны тогда посмотреть, мы должны посмотреть, какие компетенции должны быть в команде, какими ценностями должны жить эти люди, да, и да, нужно пересобираться, Но ну, понятно, что мы не пересобираем, там 100% команды всех уволили, да, где-то там пошли на рынке кого-то искать. В целом, ну, вот по моему опыту, да, пересобираются в такие моменты процентов, наверное, 15-20 команды, — Ядро такое, да? Ядро. — Ранние сторонники, там, Кто может а, эту историю лидировать, да, потому что без лидеров процессы uh -huh. двигаться никуда не будут. И это процесс трансформации, и когда мы говорим про любую трансформацию, про любые новые стратегии, там всегда трансформируется и корпоративная культура, да? Очень важный, мне кажется, вывод, который я вот сейчас сидел, размышлял над всем тем, что ты говоришь, что э, и стратегия, и стратегирование как процесс, да, и корпоративная культура, и функции SEO, все это вместе, и все это все равно это процессные вещи. Да. Это не бывает в моменте. Да вот сегодня я видео, ви, видение свое придумал, и завтра же мы начали жить по-другому. Нет, это ну по большому счету, если переводить в простой язык, да, это когда два совершенно незнакомых человека, мальчика и девочка встретились, и вдруг они должны пройти путь там создания семьи, рождения ребенка. Это не происходит за день, за полгода. Да, там да. это жизнь. И вот этот вот трансформация, вот там ты познакомился, там беременность, роды, взросление. Ребенок в школу прошел. Нельзя это сделать монтаж, как в фильме да? «Человек с бульвара Капуц И тебе Фильм, нужны да. разные навыки. Тебе нужны для, извини меня, построения отношений и одно. Да? Тебе нужно для того, чтобы войти в брак другое. Тебе, тебе нужно... нужно для того, чтобы, там, я не знаю, рождение детей, да, тебе нужно... Третье. Э, третий да, и ты все время растешь, и ты меняешься. То есть это постоянный процесс... Я не знаю, там, спиральный какой-то, да, не в смысле там каких-то динамиков, а именно спирального изменения а роста, себя, да. роста, потому что, если ты, ты стагнируешь, то есть отношения разваливаются, семья разваливается, ничего не получается, а ведь ты же хочешь сохранить, и с компанией то же самое, то есть любое видение, что-то придумать, это дает возможность тебе уйти на другой да. уровень, оценить, где твои, посмотреть, им позвали, эй, пошлите со мной, там кто-то не хочет, отвалился, кто-то пришел новый. И здесь очень важно, ты знаешь, вот то, вот, то просто что-то говорил, и здесь возникает в такие моменты, возникает точка выбора. Ага. И чаще всего а, собственники или управленцы, да, а, пытаются тащить людей всех. за собой. Всех. Но на самом деле, а, когда мы видим сопротивление, оно же может быть осознанное или неосознанное, да? И вот когда мы видим это сопротивление, и здесь вопрос, мы уже понимаем, что «а человек-то делает выбор мне туда, не надо». Не только ты как компания, а ты пытаешься, да нет, давайте добро причиню, пошли в светлое будущее, а ему туда не надо. И как в работе, так и в отношениях бывает да. такое, что ты любишь человека, он говорит, а мне туда не надо, и ты должен сделать выбор. Да, и ты отпусти все, и человек не всегда может озвучить свой выбор, это иногда сложно, да. И вот здесь пытаться кого-то заставлять идти в это светлое будущее не нужно, а просто вот в моменты трансформации возникает саботаж. В том или ином виде, да, он может да. быть тихий, он может быть громкий. Конечно. А И здесь вопрос, а, саботаж, а, я разбиралась с этой темой, потому что было в моих бизнесах, я часто встречаю это в бизнесах клиента, это есть, это присутствует всегда в точках трансформации. Когда мы меняемся, да, и кто-то говорит, а, а мне же там хорошо, так же хорошо, и не хочу меняться, человек говорит, я не хочу меняться, мне туда не нужно, тихо, да, громко, не делая что-то, да, сопротивляясь чему-то, поступками. Чему -то, -то поступками. но он обычно еще такие люди еще заражают, да, немножечко... Центр токсичности а, становится. Да, такими. и здесь вопрос в том, что тем самым человек тебе заявляет, что я туда не пойду. И вот здесь, с моей точки зрения, это, знаешь, это выбор сказать хорошо, спасибо большое за тот путь, который мы с тобой вместе прошли, потому что он не будет полезен в новом пути, потому что ему туда не надо, и человек идет какой-то параллельной дорогой. И вот здесь очень важно принять и просто уважать его выбор. Все, вот эта точка, где просто расходятся дороги, где-то, где возможно, вы пересечетесь, да, его экспертиза будет полезна, да, в каких-то моментах, да. Но вот здесь вот очень важно вовремя и своевременно принимать решения, потому что путь трансформации любой, опять же, вот по моему опыту, это год-полтора. То есть это процесс перестроения, да. И когда мы встречаем внутри такой саботаж, там... Скорость увеличивается. Идти параллельные дороги. Да, да, да, замедляется. да. все, идти параллельными дорогами. Да, да. Я не нашла никакой способ по-другому. Слушай, невероятно убедить. классное слово, выбор, да. И я вот его даже написал, ты видишь, прям сверху над всеми этими штуками. Потому что вот эм, иногда ты понимаешь, что тебе вот, вот, вот оно, окно возможности, да. Но выбрав это, ты как бы сам себе должен объяснить, что это повлечет за собой трансформацию тебя, твоей и команды всего, что вокруг и всего, тебя. что тебя. И, возможно, твой лайнер, который шел спокойный такой круизник, должен превратиться в тримаран какой-нибудь да. там, да, или наоборот, превратиться в подводную лодку и идти куда-то там. Но он не превратится сам по себе, он превратится твоими руками. Усилиями, всеми. Своими волевыми решениями, сложными. Которые будут ломать, да, которые будут непопулярны, которыми, возможно, будут кому-то непонятные, да. Но а, кстати, именно поэтому я никогда не рекомендую стратегию спустить сверху. Я вот тут вам, сделал, да. кому-то внешнему отдал, мне тут написали, а теперь мы будем жить по-новому. И у людей такое сопротивление, даже у тех, кого его вроде бы нет. Да? Вроде которые преданные, лояльные, и все компания. Да. Знаешь, ты когда поговорил про пересборку лайнера, я же мальчик, я в детстве, там чего там, что-то не работает, ты пытаешься это разобрать, потом собрать, у тебя всегда остаются лишние запчасти. И я понял, что при пересборке всегда что-то остается лишнее, не нужное как сказать, за спиной. За да. спиной, да. да. Слушай, удивительно, удивительно интересный экскурс такой, видение, стратегия. Я тебе говорил, что время нашей программы пролетает незаметно, осталось пять минут. Скажи, пожалуйста, что еще бы ты хотела рассказать про стратегирование, про видение, тем более в канун Нового года? Слушай, ну, может быть, вот та тема, в которую вошли, да, что делайте это с командой. Потому что, во-первых, мне кажется, сам этот процесс... Да некого такого, знаешь, создания своего будущего, он очень интересный. Он это тимбилдинг сам по себе. А это точка, в которой можно передоговориться. Это точка, в которой можно вскрыть конфликты. А Причем не то, что там, а давайте сейчас вот мы тут подеремся. Подеремся, да. Нет, а что нам может помешать то, что у нас есть? И мы даже через этот вопрос мы входим в конфликты. Потому что мы понимаем, да, какие у нас барьеры? А вот барьеры у нас там, финансы, там, или бухгалтерия, или еще что-то, документы вовремя не отдают, да, клиенты ругаются. Давайте его уберем. Потому что там это нам будет мешать. Это, Нет, это давайте нам... не будем, ведь он ценный кадр. Да, да я да, имею да, в виду да, проблему да. эту, да, да, да, я да я то понимаю, поищем, да. да. А, не конкретного человека, да. Но, ну да, но у, у любой там победы же ты... и проект да. есть и. Там же начнут <laughs> всплывать все вот эти, вот ты правильно сказал, что вскрытие зоны. Конфлик. Это можно прямо, знаешь, даже как вот под хороший финал. Чтобы на самом деле передоговориться, нужно обнажить сначала все конфликты. Нужно поговорить. Поговорить. Нужно поговорить. Удивительная вещь, я тут недавно вернулся из своих турне всяких. У меня была там сессия с двумя топ-менеджерами. И я, знаешь, начал самую простую вещь. Я говорю: вот смотрите, вот человек, да, вот ваш подчиненный, для того, чтобы он вас увидел, что у него должно быть? Глаза, логично, говорю. А для того, чтобы он вас услышал, что у него будет уши. Да. И что дальше? Дальше, не знаю, наверное, чтобы он нас услышал, нам надо о чем-то говорить. Понимаешь, да, и вот на самом деле все просто, чтобы что-то человека поменялось, он должен почувствовать там наши органы, да, чувств, увидеть, услышать, но кто-то должен понимать, что надо туда что-то занести. Казать. И вот что сейчас надо важное занести в целом нашему, как бы так вот, ну, нашим SEO или крупным топ-менеджерам, которые отвечают за то, чтобы видение в их компании появилось. Слушайте, ну, мне кажется, первое – это э, понять, что это ответственность SEO. Да? Второе – что если SEO хочет, э, чтобы у него была команда, да, сделать эту ответственность командной. Да, и вот страцессия, ну, для меня самый любимый инструмент. Я всегда, я последние 15 лет для своего бизнеса делаю только с внешними фасилитаторами этих страцессий. Вот, и, а, почему? Потому что важно расширить, да? важно расширить, и важно, знаешь, вот так в хорошем смысле взаимоопылить друг друга идеями. Потому что когда мы начинаем общаться, вот смотри, ты подхватываешь мою мысль, я подхватываю. Мы развиваем, мы идем куда-то, куда даже у меня мысли не было вообще. Это вообще не было, там, условно говоря, там в моем видении, например, нашей беседы, да, сегодняшней. А Вопросы, мы, леди, или, или реакции раз, и расширил наше поле. да. А когда это там топ-команда, я не знаю, 4, 5, 8, 10, 12, 20 человек, да, начинает происходить интересный творческий процесс, да. Слово за слово, идея за идеей, мы открываем для себя какие-то новые да. вообще перспективы, возможности, продукты, идеи, идеи по улучшению, по эффективности, по э, той же оргструктуре, да, и так далее. И поэтому, э, во-первых, э, смотреть в будущее, это точка опоры, мощная, да, мощнее, чем опора в себе, а, и делать его вместе, да, и тем самым а, мы передаем, мы создаем некую командную ответственность за результат, что сегодня особенно важно, потому что сегодня, знаешь, я понимаю, что, например, меня вот там в эти выходные там сильно поднакрывало морально, и я, пони... и я пыталась сказать, почему, а потому что на мне сейчас лежит, такое количество ответственности, не ни действия, ничего, но вот эта ответственность, которая лежит на тебе грузом, да, разделите ее, сделайте ее командной, да, и возникает оттуда и поддержка, и идея, и какие-то брейнштормы, штормы да, и ответственность, она немножечко распределяется, да, она каскадируется уже тоже на другие уровни, что тоже важно, что тоже помогает а, не сидеть смотря внутрь бизнеса, а быть вот этим капитаном с биноклем, который да, ищет возможности, мозга, да. и когда этот штурвал может подхватить кто-то. Супер. Да. И знаешь, я сразу тут вот сейчас ты говорил, я прямо визуализировал, что ты образные Я когда книгу читаешь, мне кино там. А да, у тебя да, вообще да, да, капитанская да. история. Да. А, вот SEO, вот мы сейчас взяли его шляпу SEO, да, вот как его руководителя, где он делит ответственность, там, создает видение, работает в интересах компании. Давай снимем, потому что новый год впереди, и да клиента. и клиента. Вот он просто человек, вот Обычный просто человек. человек. Да. И вот за оставшуюся минуту, что ты пожелаешь нашим простым, обычным людям, которые несут на себе огромное бремя ответственности за весь наш российский бизнес? А, ну помнить, что они просто люди, не забывать отдыхать, потому что я вижу огромное количество людей. Выгоревших, ну не то что выгоревших, но уставших, да, а, у... вот прямо перегружаться, выключаться, да, искать точки опоры в своей жизни, кроме бизнеса, их должно быть несколько, да, искать источники, откуда это вдохновение приносить в команду, потому что ответственность лидера, а, лидеру очень часто сложно на кого-то опереться. Да, ты идешь вот как такой ребяку, проби... да. да, пробиваешь. Ты же не будешь выглядеть там жалко, неуверенно, да, в глазах там подчиненных, да, они вот смотрят и ждут от тебя решений, да. И вот чтобы эти решения были, нужна подпитка нужна энергия, да, у тебя может не быть ресурсов, но блин, в тебе энергия там, я не знаю, как вбуевали, да, и ты можешь пробить там своими рогами все что угодно. Вот искать источники вот этой энергии, особенно сегодня, потому что очень много их забирает, да, неопределенно забирает очень много энергии, а, вот, потому что этой энергией нужно делиться с миром, с клиентами, с сотрудниками, с семьей, с друзьями и так далее, да, и вот Помнить, что энергия, она, кроме того, что она в бизнесе и в бизнес-целях, да, ее еще очень много Во вовне. вовне. Спасибо да, успе... тебе огромное. Да, жить, короче. Друзья мои, это была Татьяна Спурнова. Мы говорили о стратегировании, о видении, о том, как работать с командой. И не забывайте просто, что, несмотря на то, что вы сегодня, сейчас, в данный момент, сидите в прекрасном офисе, в костюме, и, может быть, в толстовке или в футболке, и играете роль SEO, не забывайте, что вы простой человек, и вам тоже нужно уметь Разговаривать с самим собой, находить точки опоры и строить свое личное будущее, которое тоже поможет вам его достичь. Таня, с наступающим да, годом! С наступающим. Всего тебе самого лучшего! Спасибо тебе за откровенный разговор. Спасибо Взаим. Всем пока.